Здравствуйте, друзья. Ростат опубликовал свежие данные по инфляции. По итогам июня она составила 6,5% годовых. Рост этой неприятной экономической величины продолжается. В мае инфляция была 6%, и вот ускорила марш. Для России по нынешним меркам это много. Совсем недавно, в 2017 году, потребительская корзина подорожала всего на 2,5%. Это были минимальные уровни за всю историю наблюдений после распада СССР. Но затем инфляционная спираль раскрутилась вновь. Сейчас мы опять вернулись к показателям 2012-2013 годов, когда она была такой же, как в наши дни. России трудно бороться с общей мировой тенденцией. Приведу в качестве примера данное ООН. В ее составе есть организация ФАО, которая рассчитывает индекс цен на базовые виды продовольствия. Среди них крупы, растительное масла, мясо, молочка, сахар. За год с июля прошлого по июль нынешнего года они подорожали в среднем по планете на 34%. Ценовой пожар перекидывается и на нас. Как бы в России его не тушили, результат оставляет желать лучшего. Как только Росстат опубликовал данные по инфляции, все сразу вспомнили про Центробанк. Через две недели, 23 июля, состоится его очередное заседание. Уже известно, что на нем будет принято решение о повышении ключевой ставки. В том, что это произойдет, рынок не сомневается. Вопрос лишь в том, насколько ее увеличат. Глава регулятора Эльвира Набиулина сообщила, что рассматриваются варианты вплоть до роста на один процентный пункт до уровня 6,5% процентов годовых. В таком случае это будет сильное ужесточение ДКП – денежно-кредитной политики. Оно неизбежно отразится на всей финансовой системе страны. Заимствования станут дороже. Поэтому если сейчас вы раздумываете о том, брать у банка деньги в долг или нет, знайте, что в конце июля ставки вырастут еще больше. Что касается депозитов, то по ним как раз стоит подождать, ведь их доходность после очередного повышения ставки тоже пойдет вверх. Значит, заключение депозитного договора лучше отложить на начало августа, когда банки отреагируют на это изменение и начнут щедрее платить по вкладам. Что касается динамики цен на продовольствие, то многое решит предстоящий урожай. Покажу это на примере огурцов. Грунтовые сейчас прекрасно плодоносят и хорошо иллюстрируют внутригодовой цикл. Цены в Крыму рухнули, и это еще не предел. Сезон в разгаре. Так что не только Центробанк у нас на острее борьбы с инфляцией, но и простые труженики села. Обрабатывая поля и огороды, собирая урожай, они вносят свой вклад в нормализацию обстановки. А вот без урожая чего мы бы запросто обошлись, так это борщевик. Растение с приторным запахом, опасное для человека, сейчас массово цветет во многих регионах России, включая Крым. Если оно выросло на приусадебном участке или в поле, хозяин должен сорняк ликвидировать. Если это не сделать, то на первых порах он получит предписание провести борьбу с борщевиком. Игнорировать его нельзя, потому что дальше уже будут санкции. Проверяющий выпишет штраф на провинившееся физическое лицо от двух до пяти тысяч рублей. Если на земле работает юридическое лицо, скажем агрохолдинг, то на нерадивого сотрудника, допустившего или на директора наложат штраф от 20 до 50 тысяч, а на саму компанию взыскание может составить от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Все очень серьезно. В Ленинградской области к вопросу подошли ответственно. Там Федеральная служба исполнения наказаний, в ФСИН, отправила выкашивать борщевик людей, осужденных на принудительные работы. Среди них виновные в неуплате алиментов и водители, попавшиеся на управление автомобилем в нетрезвом виде. Борщевик вызывает сильную аллергию. Сок при попадании в глаза может привести к слепоте. Поэтому их одели в костюмы химзащиты, выдали бензиновые триммеры, они же бензокосы, и заставили уничтожать вредную траву на берегу реки. Там нельзя пользоваться химикатами, поэтому путь один покос. Инициатива в СИН прекрасная, думаю, ее стоит тиражировать по всей территории страны, в том числе в Крыму, где есть как борщевик, так и люди, осужденные на принудительные работы. Но вернемся в сферу финансов и еще немного поговорим о деятельности Центрального банка. В широком обороте снова появятся 10-рублевые купюры. Некоторое время назад их прекратили печатать, и они почти полностью вышли из обихода, износились. Вместо них платежную функцию выполняют монеты такого же номинала. Но скоро бумажные 10-рублевки опять массово появятся в денежном обороте. Вот как это комментирует ЦБ. Прежние дензнаки этого достоинства быстро портились и их переходилось постоянно допечатывать. Поэтому с ними решили не возиться, новых не выпускать, а сделать ставку на металлические десюнчики. Они вроде бы в этом деле помогли, их так просто не испортишь, монеты могут переходить из рук в руки много раз без какого-то видимого ущерба. Но с ними проявилась иная незадача. Металлические деньги оседают у людей на руках и не возвращаются в обращение. Их бросают в фарфоровые копилки на долгие годы, забывают в карманах старой одежды, изношенных в сумках. Госзнак был вынужден постоянно отливать новые экземпляры, а это расход стали, как основы, и латуни в качестве покрытия. Так что возврат к бумажным червонцам не такой уж и странный ход, как кажется на первый взгляд. Тем более, что новые банкноты станут намного прочнее предыдущих благодаря лакировке. Их будет не просто помять или порвать. Да и оборачиваться они будут уже не так стремительно, как раньше, из-за массового перевода платежей на безналичную основу. Так что перспектива у таких купюр, безусловно, есть. К этому добавлю, что Банк России в ближайшие годы планирует обновить все виды денежных знаков, кроме недавно появившихся номиналом 200 и 2000 рублей. К ним пока вопросов нет. А вот остальные будут модернизированы. Повысится их износостойкость, улучшится защита от подделок. Кстати, Россия по объему фальши в обороте выглядит намного лучше, чем многие западные страны. У нас 7 фантиков на 1 миллион купюр, в Великобритании 112. Именно поэтому наш госзнак печатает деньги не только для России, но и для других стран. У него прекрасная репутация среди зарубежных заказчиков. Замена банкнот – процесс не быстрый и постепенный, растянется до 2025 года. К этому времени в наших кошельках зашелестят новые 150 рублевки, а также дензнаки 500, 1000 и 5000 рублей. Как видим, несмотря на рост объема электронных платежей, скорое появление цифрового рубля, старые добрые бумажные и металлические деньги из обихода никто выводить не собирается. Более того, в этой сфере есть свои планы по долгосрочному развитию. Три вида рубля – наличный, безналичный и цифровой – все они будут существовать вместе и дополнять друг друга. Законодательство в отношении должников, в том числе неплательщиков по кредитам, постепенно гуманизируется. Уже сейчас на деятельность банковских служащих и коллекторов наложены серьезные ограничения. Они не имеют права звонить недобросовестным заемщикам чаще восьми раз в месяц. Нельзя одолевать человека ночью. Если взыскатель нарушает эти правила, можно написать жалобу на его неэтичное поведение». То есть государство постепенно приводит долговую сферу к тому, что монополия на принудительное требование долгов должна быть у Федеральной службы судебных приставов. Они имеют право войти в дом, произвести опись имущества, выставить его на торги, арестовать счета, заблокировать выезд за границу. Что касается банковских отделов по взысканию долгов и коллекторов, то все силовые методы воздействия им запрещены. И даже возможности для психологического давления им сильно урезают. Но в законодательстве была серьезная прореха. Должника от назойливого внимания действующие правовые нормы оберегают, а его родственники, друзья и соседи оставались под прицелом коллекторов. Вот те на них и отрывались. Звонили в любое время, говорили о том, что такой-то человек, должник, просили на него повлиять, чтобы он расплатился. Практика порочная, и власти решили положить ей конец. В России вступил в силу закон, по которому взыскатели долгов смогут звонить членам семьи и знакомым должника только в случае их письменного согласия. По сути, это означает «никогда», потому что вряд ли кто-то такое разрешение даст. Но даже если и даст, то затем всегда можно передумать и отозвать его. Впрочем, пройдет еще некоторое время, пока банки оставят третьих лиц в покое. Запрет распространяется на те кредитные договоры, которые были заключены после 1 июля текущего года, то есть на все новые. По старым долгам действуют прежние вольности. Но и то хорошо. Должнику и так несладко от того факта, что на нем висит кредит, который он не может обслуживать, так он теперь хотя бы и друзей не потеряет. Оператор дрона или пилот беспилотника – не просто увлекательная профессия. Она еще и пользуется спросом у работодателей. Об этом сообщает портал «Работа в России», который собирает вакансии со всей страны. Более того, эта профессия официально зарегистрирована, по ней можно проходить обучение, а должность – заносить в трудовую книжку. Сейчас операторы дронов востребованы в самых разных областях. Назову лишь некоторые из них. Свадебная видеосъемка, охрана объектов и территорий, поиск возгораний в лесу, оказание помощи населению при чрезвычайных ситуациях. Их широко применяют в метеорологии, в земледелии при анализе посевов на полях. С ними отслеживают, нет ли проблем на колеях железной дороги. Невероятно, но факт. Дронами уже вовсю пользуются пастухи, выпасающие коров, овец и коз. С помощью квадрокоптера можно, не покидая дом, отслеживать, где находится стадо и разыскивать потерявшихся особей. Дрон шумит, и можно маневрировать, пугать и вынудить отставшее животное вернуться обратно в коллектив. Эта профессия не такая простая, как кажется на первый взгляд. У оператора много функций. Обеспечить законность вылета, ведь эта сфера регулируется государством. Задать траекторию, скорость, лазить по деревьям, если аппарат застрял в ветвях. Важная функция дрона – видеосъемка. Значит, пилот должен обладать навыками монтажа, чтобы предоставить работодателю качественное видео с результатами работы. Получить практический опыт и сертификат оператора по управлению беспилотным летательным аппаратом можно на специальных курсах, а также в летных училищах и высших учебных заведениях. Профессия не относится к разряду опасных. При постоянном обучении и самореализации специалист может рассчитывать на достойный уровень дохода. По данным портала «Работа в России», зарплата оператора дрона сегодня составляет от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от специфики задач и компетенций пилота. Рынок труда постоянно меняется. На смену одним профессиям приходят другие. Чтобы оставаться востребованным, нужно все время изучать что-то новое. Приобретайте дополнительные навыки, друзья. Осваивайте интересные виды деятельности. Это важно, чтобы оставаться не только на плаву, но и на лету. До свидания.